всем привет с вами был Овцев михаил канал дом вверх дном и сегодня у меня будет распаковка на канале самый дешевый из представленных электрических газонокосилок если найдете кстати дешевле Пишите в комментариях, посмотрим, обсудим. Данная газон была приобретена нами и она реализуется только в сети в магазинах Leroy Merlin. Ее стоимость на текущий день составляет 3125 рублей. То есть дешевле я не находил. Так, бегло просматриваем. Сегодня мы ее с вами распакуем и, конечно же, попробуем. Итак, немного о самой газонокосилке. Модель UT5139, как я уже говорю, реализуется только в магазине Leroy Merlin. Она электрическая, имеет мотор мощностью 1 кВт. Способна, как написано в описании, обрабатывать участки до... В одной строчке написано до 8 соток, в другой до 2,5 соток. То есть информация разнится. Имеет жесткий травосборник на 30 литров. Она не самоходная, то есть толкающая. У нее нет функции мульчирования травы. Просто газонокосилка. Имеет несколько градаций кошения травы от 2 см высотой до 6 см. Регулируется все это механически. Сегодня узнаем как. В принципе, вот и все ее характеристики, основные она очень легкая всего 6,5 кг, легкая, маневренная. Почему мы взяли такую газонокосилку? Во-первых. В Лерой Мерлин 69 отзывов, средняя оценка по отзывам 3,5 балла. Есть отзывы как положительные да, от довольных клиентов, 5 баллов есть негативные, где люди ругают эту газонкосилку, потому что ломается. Кто-то пишет, что спокойно ею обрабатывает участки 15-20 соток. То есть, Во-первых, мы ее взяли именно эту модель, потому что у нас маленький участок чуть меньше одной сотки, я думаю, ее будет предостаточно на данный участок газона. Во-вторых, она досталась нам бесплатно, как участникам проекта Leroy Merlin Family. Как участвовать и как получать товары в Leroy Merlin до 4000 рублей за раз, можете посмотреть по видео, по ссылке здесь, выше. Итак, вскрываем. Ручка. Травосборник. Это у нас... Газ, продолжение ручек, инструкция с болтами крепления и сам болит формула номер один. Такая вот компактная, забавная газонокосилка. Под ней смотрим. Имеется два ножа, режущая поверхность у нас вот только эти элементы. Ну, в принципе, и все. Регулировка происходит механическим путем. Три градации здесь вот есть. Сейчас выставим на самую высокую. так собираем. Ну вот и все. Наша газонокосилка готова к ее использованию. Сборка заняла буквально несколько минут. Интуитивно все понятно. Буквально пару раз я заглядывал в инструкцию. В принципе, на что уделить внимание. Как и для любой техники, имеющей электродвигатель, необходимо соблюдать правила работы времени работы. По инструкции указано, что времени прерывного работы газонокосилки не должно превышать полчаса, 30 минут. Потом ей необходимо дать отдохнуть. Что еще? Вот те самые градации степени покоса, разные величины, высоты травы. Два сантиметра, 4 и три. Регулируется это путем перестановки осей колес на определенные высоты. Ну, в принципе, и все. По самой газонокосилке мы имеем ручку, которая работает, имеет холостой ход. То есть, если мы нажмем, то не, она не включится. Необходимо сначала зажать кнопку и потом только уже нажимать. Зажали и включили. Тогда будет работать. Розетка выполнена у нас вот такого вот скрытого исполнения. Сюда необходимо уже не каждая подойдет удлинитель, с, с, точнее вилка с розеткой. И за собой носить. В принципе все, приступаем к работе. Немного по самому газону. Газону уже три с половиной недели. Как видите, все прекрасно взошло. Высота газона на текущий момент где-то 17 сантиметров, 15-17. Взошел он уже буквально на 3-4 в сутки. Начались появляться местами маленькие росточки. Почему-то вот по центру, вот здесь вот, он Медленнее всего рос, то есть долгое время здесь такая плеж была, и на текущий момент вот какие как-то не так сильно здесь густо растет трава. Не знаю почему, может быть это наиболее освещенное место, здесь солнце больше всего стоит днем. Там как-то потемнее все-таки закрывается деревом, здесь тоже все отлично ковром растет. Но здесь как-то вот что-то не то. Может быть, коты, которые периодически здесь были замечены с рущими, сущими, копающими постоянно. Я их водой из шланга гонял. Может быть, они здесь вот что-то нарыли. Ну, будем подсаживать. Сейчас постригу и там видно будет. В принципе, газон Рекомендации по стрижке впервые газона необходимо его за день полить, то есть вчера вечером я его хорошо полил, чтобы земля была такая влажненькая, это более хорошо для травы. Необходимо косить в сухую погоду, чтобы влажная трава не набивалась в газонкосилке и соответственно в сухой траве лучше переносится покос. Ну и в принципе все. Косить необходимо. Чередовать вдоль и поперек. Каждый раз кошение. То есть сегодня я буду, например, вдоль, в следующий раз поперек. И так чередовать. Ну что, приступим к кошению. Еще момент в процессе эксплуатации. Вот этот вот флажок отвечает у нас за показатель на окопленность травосборника. Когда он поднимается в процессе кошения, значит еще можно косить. Когда уже не поднимается, значит нужно остановиться и выбить травосборник. Здесь даже отмечено, то, что поднимается гол, не поднимается стоп. Сейчас у меня уже в процессе использования он не поднимается. Поэтому нужно освободить травосборник. Для этого О, уже все, битком как раз поднимаем и аккуратно вытаскиваем. Третьей руки не хватает. Вот такая вот трава выросла. Итак, вердикт. Газонокосилка работает, стрижет. С нашим участком справилась. Не засек время гораздо так быстро. Уже два травосборника. Это второй наполнился. Он ее уже перевешивает даже. Не проработала даже и полчаса, чтобы дать ей отдохнуть. Не настолько шумная, как здесь написано. 96 дБ вполне комфортная громкость ее работы по газону завтра его желательно после стрижки полить пару дней по нему рекомендуется не ходить чтобы дать траве успокоиться после стрижки и стрижка особенно первая очень важна она позволяет стимулирует даже рост корневой системы, и будет трава стелиться ковром, то есть идти не в рост, а в ширину. Ну, посмотрим, что у нас получится с нашим газоном. Кстати, напишите, как вы используете траву э, скошенную, в каких целях, куда, компосты, птичкам, э, кроликам или... Просто выкидываете. буду признателен вашим советам и рекомендациям ну и конечно же после каждого использования газонокосилки ее необходимо всю очистить внутри лопасти все воздуховоды травосборник все короче по максимуму необходимо очистить важно перед очисткой убедиться то что вы отключили газонокосилку от электрической сети иначе Ножи по рукам.